Это первый поток здравницы семейных отношений». Я, конечно, к нему готовился и подготовил уникальный формат и уникальные инструменты. Они полностью отличаются от того, что я делал раньше. В процессе этого творения оказались, открылись новые ресурсы, новые, новые инструменты. И сейчас с каждым днем Зравнится, обогащается, я просто уже даже э, и не думаю о том, что будет дальше, потому что знаю, что каждый день будет открывать все новые и новые возможности. Мы встали на новый путь очищения, оздоровления, исцеления мужчины, женщины, их отношений, семейных отношений. И вот этот новый формат, новый путь, новые инструменты становятся с каждым днем все более эффективными. Я теперь понимаю, что я открыл очень важную дверь в преображение человека, пары и семьи. Честно говоря, идя в этот проект Здравница семейных отношений, я только на уровне чувств ощущал, что должно получиться в результате. И вот сейчас, когда уже пройдено больше половины пути, три дня, я вижу, какие результаты, я понимаю, какой огромный потенциал в этом процессе. Здравница семейных отношений. Но здесь не только здравница вообще семейных отношений, здесь здравница... Вообще отношения. И вообще здравница сути человека. И все в совокупе создает уникальный продукт. Новые отношения и нового человека. Люди приехали уникальные. Выяснилось, что все они в той или иной степени прожили свои там 30, 40, 50, 60 даже лет. Не свою жизнь. Оказалось, что очень большую часть жизни люди жили чужую жизнь. Кто родители, кто мужик, кто жены. И вот освобождение от этой неуникальности, раскрытие полной уникальности, открывает такие ресурсы. Сейчас происходят такие Удивительное сознание, открытие изменения, начинают по-другому относиться муж и жена друг к другу. Начинается новый процесс понимания жизни, потому что человек наконец-то возвращается на свой путь. Он освобождается от того, что он жил не свою жизнь.